Есть раздел Приказ 421 Формы ЛС. Сейчас в этом разделе размещено три варианта отчетных форм. По их названию легко определить, в каких случаях следует выбрать тот или иной вариант. Форма BIM номер один. Она предназначена для оформления смет, рассчитанных базисно-индексным методом с пересчетом в текущие цены единым индексом к строительно-монтажным работам. Форма BIM2 предназначена для оформления смет, рассчитанных базисно-индексным методом с пересчетом в текущие цены по индексам к элементам прямых затрат. Формы BIM номер 1 и BIM номер 2 построены по образцам методики 421 из приложения номер 2, номера 1 и 2 в0, присвоены в соответствии с порядком их расположений в методике. Здесь. Есть еще один вариант выходной формы – форма BIM без номера. Он предназначен для оформления смет, в которых применяются индексы каждой единичной расценки. Мы часто называем этот метод индексация по обоснованию. Обычно такие индексы применяются при работе с территориальными единичными расценками, например, в Санкт-Петербурге при работе с территориальной базой Госэталон 2012. В методике для таких расчетов образца выходной формы нет, но совершенно очевидно его сходство с образцом BIM номер 2. Поэтому для оформления расчетов с индексами по обоснованию взят за основу вариант BIM номер 2, но с некоторыми изменениями. На данной форме задержу ваше внимание. Если до обновления А0 до версии 2.10 у вас была установлена одна из версий 2.9, для печати смет с индексацией по обоснованию вы выбирали форму с названием БИМ номер 2, индексы КОТ ОТ оплате труда, ЭМ эксплуатации машин и МЗ материальных затрат в единичных расценках. В версии 2.10 у этой формы название изменилось. Теперь это БИМ индексы каждой единичной расценки. А форма с названием БИМ номер 2, как мы уже отмечали выше, построена по образцу из приложения номер 2 методики 421. При обновлении до версии 2.10 список вариантов выходных форм будет обновлен и вы увидите их новые названия. Здесь сделаю небольшое практическое примечание. После обновления до версии 2.10 возможно, что в окне печати обсуждаемые формы установятся вот в таком порядке. Сначала BIM-1, затем БИМ с индексами каждой единичной расценки и на третьем месте форма BIM номер 2. Если вас такой порядок следования смущает, вы можете его изменить. Для этого над панелью структуры окна печати откройте вкладку состав и в контекстном меню выберите пункт переместить вверх или вниз. Вернемся во вкладку выходные формы и вы обнаружите что формы расположены в нужном вам порядке. Правила заполнения граф выходных форм для базисно-индексного метода изложены в приложении номер 2 методики 421. Для двух форм BIM номер 1 и BIM номер 2 основные отличия в заполнении граф 11 и 12. В форме BIM номер 1 для всех стандартных позиций сметы единичные расценки, неучтенные материалы, оборудование, информации по которым выбирается из сметно-нормативной базы, графы 11 и 12 не заполняются. Пересчет по смете в текущие цены выполняется в концевике, где указывается единый индекс к строительно-монтажным работам, индекс к стоимости оборудования и индекс к прочим затратам в форме ПИМ номер два, графы 11 и 12 заполняются в позициях с единичными расценками только для затрат по оплате труда. Указывается индекс в графе 11 и величина оплаты труда в текущем уровне цен, графа 12. Соответственно, в графе 12 указывается фонд оплаты труда, накладные расходы и сметная прибыль. Все в текущих ценах. Все остальные затраты. Эксплуатация машин, материальные затраты, оборудование пересчитываются в текущие цены в концевике. В приложении номер 2 к методике 421 отдельно оговариваются правила учета затрат на перевозку строительных грузов, а также материалы и оборудование, информация о которых отсутствует в Федеральном реестре сметных нормативов. Особенность учета таких затрат отражена и в названии графы номер 8. Эти правила одинаковые для обоих вариантов выходных форм BIM номер 1 и BIM номер 2. Но это отдельная тема, которая заслуживает отдельного разговора. Выходная форма BIM индексы каждой единичной расценки внешне выглядит точно так же. Однако графы 11 и 12 – заполняются во всех позициях сметы, в отличие от формы BIM номер 2. В концевике для этой выходной формы индексы отсутствуют. Здесь отображаются результаты расчета в позициях сметы. В этой форме есть еще одна особенность. В графе 8 отображаются текущие цены для неучтенных материалов и затрат на перевозку грузов, так как они учитываются в смете сразу в текущих ценах, без индексации расчет материалов и оборудования, отсутствующих в Федеральном реестре сметных нормативов, выполняется по правилам изложенных в методике 421, точно так же, как и в других выходных формах. Краткий итог. Для оформления локальных смет, рассчитанных по правилам методики 421, в комплекса 0 версии 2.10 введены специальные шаблоны выходных форм. Шаблонам, построенным по образцам из приложения номер два методики, присвоены номера. Область их применения указана в их названии. БИМ номер один для смет, рассчитанных с применением единого индекса Смр. Бим номер два для смет, рассчитанных с применением индексов к элементам прямых затрат. Форма БИМ без номера, то есть БИМ индексы каждой единичной расценки предназначены для локальных смет, рассчитанных по территориальным единичным расценкам с применением индексов, разработанных для каждой единичной расценки. Мы выяснили, что формы различаются между собой главным образом правилами заполнения граф номера 11 и 12 в зависимости от выбранного варианта базисно-индексного метода расчета сметной стоимости. Спасибо за внимание. Желаю вам творческой работы. С вами был Александр Курочкин.